канале, меня зовут Андрей Лоскович и сегодня у нас будет маленький обзор есть у нас здесь э, три полгарочки угла шиповальных машинки вот, натолкнул у меня на обзор сделать конкретно вот эту вот модель вот э, именно вот с этим кожаным. вот, это у нас Bosch GVS 17 125 круг, что не примечательно то, что у нее мощность 1,7 кВт э, где-то у нас, вот 1702 Одна из самых, наверное, мощных вот таких вот удобных ручных болгарочек. Вот. Что она имеет? Она имеет быстросревную кожу. То есть вот мы нажимаем на кнопочку, вот, проворачиваем и его легко можно будет снять. Вот. Отвод для пылесоса. Вот. И... О чем? То есть вообще вещь очень удобная, полезная должна быть у каждого плиточника. Это не только почему выбор пал именно на такую мощную потому что когда э, шлифуешь штукатурку вот, то у обычных болгаров мощности не хватит это вот, 850очки семерочкиджики вот у них не хватит мощности хотел я изначально купить э, кожу на них но слава богу все время как-то эта покупка срывалась что в магазине тут они могут заказать как бы, вот, их хорошо что не купила то бы просто так потратил бы 50 долларов. Вот. Что могу сказать об этом кожухе, то есть много работы мы уже с ним сейчас проделали за сегодняшний день. Плюсы какие лежит в руке. Немножко, правда, тяжеловато, но в целом очень удобно. Вот. Оснащенная системой kickback stop. Вот. О кожухе. Вот. Кожух в целом хороший. Если пылесос хороший, кожух тоже сам по себе довольно-таки хорошо справляется с забором пыли, при условии, если он закрыт полностью. Как только у нас снимается часть чтобы подлезть в угол вот все практически вся пыль у нас будет наверху вот, очень неудобно вот. в целом еще если пылесос хороший то когда кожух закрыт полноценно чаша практически присасывается к основанию вот если основание еще и гладкое у нас вот оторвать по крайней мере очень сложно вот. пользовался я еще метаба болгарочкой с таким же кожухом для сравнения скажу, что метаба э, э, у нас выигрывает. Она намного лучше. Единственный минус у нас то, что метаба слабовато. Вот, Киловатная под нагрузкой начинает у нас э, ну, захлебываться, грубо говоря. То бишь нужно покупать, как минимум там есть у них еще полтора киловаттная э, вот, болгарочка, лучше э, остановить выбор на ней. Вот. Bosch в целом достоин, но кожух тоже еще один из минусов. То, что он разбирается очень трудно. То бишь для, того, для того, чтобы нам снять кожу, э, допустим, нужно нам где-то в углу что-то подшлифовать. Нужно нажать вот на эту вот кнопочку. Вот. И тогда вынимать. Вынимать. Вот. То есть это очень неудобно. Вот здесь вот такая вот система. Вот. То есть... Язычок отодвигает вот эту вот штучку, и мы вынимаем. Ну вот, мы видим, что при нажатии у нас высвобождается вот этот язычок, и тогда у нас есть возможность снять этот кожух и залезть в уголочек. Вот, это очень удобно, занимает это много времени, вот, и при этом всем пыль э, пылеотвод работает очень плохо. То есть, когда диск крутится, какая-то часть улавливается, но какая-то часть все равно вылетает. То есть, чаша сделана таким образом, что при открытии практически с одной стороны пыль у нас уходит. Вот, у метаба же этих проблем нет. Э, метаба справляется, э, метабовский кожа справляется с этим Отлично, то есть даже в открытом состоянии, вот он улавливает практически всю пыль, вот, и uh, точно так же на метабо можно быстро освободить часть, чтобы подлезть у нас в угол, вот. Э, обзор на метабо у моего коллеги Александра Арабейко, вот, ссылочка будет у меня в описании, кому интересно, можете посмотреть, вот. А в целом же болгарочка довольно-таки достойна, вероятно, за счет своей мощности она ведет себя Пора. Кому было полезно данное видео, ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока!